Украине придется вернуть силой Кубани и Кавказ, так как на этих территориях достаточно высокий уровень национального украинского сознания. Об этом заявил депутат Верховной Рады Андрей Белецкий в эфире телеканала ЗИК. По его словам, необходим успешный и эффективный национальный проект, который взбудоражит историческую память и исторический интерес. При этом он не уточнил, о каких воспоминаниях идет речь, Белецкий считает что проживающие на Кавказе и Кубане не заинтересованы в возвращении в состав Украины, поэтому придется прибегнуть к агрессивным мерам. В конце октября 2018-го первый заместитель председателя Украинского союза офицеров Евгений Лупаков заявил, что Киев должен принять радикальные действия, не дожидаясь помощи Европейского союза, чтобы вернуть себе контроль над Азовским морем.